Создадим третий акт, в котором полностью закроем все остатки. О создании акта в режиме «Использовать остатки» мы уже говорили, но мы оставили там значение 0%. А если поставить 100%, то будет сформирован акт, где в каждой строке автоматически будут указаны оставшиеся объемы работ после выполнения по всем предыдущим актам. Этот режим значительно сокращает время на создание финального акта. Остатки полностью закрыты. Остается только изменить номер акта и отчетный период. Если объемы выполненных работ в текущем акте введены ошибочно, то очень часто хочется все начать с нуля. Можно воспользоваться функцией «Установить нулевой объем». Эта функция групповая. Надо выделить строки и нажать на кнопку. Как вы понимаете, можно выделить одну строку, несколько строк, а также все строки. Точно так же выполнение можно ввести на группу строк. Например, выделить одну или несколько строк и ввести процент выполнения. Также вы можете просто удалить строку или группу строк из акта. Что это значит? Строка удалена из акта, но ни в коем случае не из локальной сметы. Вы можете воспользоваться режимом «Показать строки сметы» и вновь включить эту строку в акт. Кстати, групповые операции «Установить нулевой объем», «Взять процент от остатка» выполняется и в режиме «Показать строкил ЛС». В окне акта введены функции контроля общего выполнения по строке. Так, если в строке будет введен объем, превышающий заданный по смете, то эта строка будет специальным образом выделена красным цветом. Обратите внимание! мы все равно включим ее в итоге и в расчет. Но визуально система подскажет, что вы поступаете неправильно. Если вы решили акт дополнить строкой, которая отсутствует в локальной смете, пожалуйста, но эта строка будет отображаться синим цветом, как сигнал того, что в смете нет такой строки. То есть строка акта не привязана к строке сметы. Мы не можем по строке считать остаток, поэтому он будет отрицательным.